Итак, друзья, я всех, всех вас приветствую. Мы сегодня начинаем изучать OBS Studio. Вы его скачали с сайта, который вы сейчас видите на экране. OBSproject.com Скачивайте его версию для винды, если у вас Windows, Mac, если у вас Mac. Но я не рекомендую вам стримить на MacBook, потому что технически они не предназначены для стриминговых процессов. Только винда, только харкор. Вот И вы ее скачали. Последняя версия, на которой мы сейчас практикуемся, это 23.1.0. В дальнейшем, если будут какие-то значимые изменения, мы будем перезаписывать это видео и так далее. Сейчас мы начнем с базовых настроек. Потом мы перейдем к сценам и потом мы перейдем к источникам. Будет, скорее всего, три общих видео, на которых мы рассмотрим Каждый элемент в отдельности. Источников достаточно много. Возможно, источники мы сделаем часть 1, часть 2. Итак, вы установили себе на компьютер OBS Сейчас в современной версии, ну, на время сейчас у нас а, июнь 2019 год. А, раньше, кстати, когда OBS я устанавливал, она не требовала дополнительного софта. Сейчас он требует дополнительный софт. Это... Программное обеспечение для Windows, чтобы поддерживать OBS. Но это вы с этим столкнетесь, если у вас не установлен OBS, в принципе. Итак, вы установили, все хорошо. Поехали, мы идем в настройки. В настройках у нас есть общие а, вкладки, то есть общие, вещания, вывод, аудио, видео, горячие клавиши, расширены. Мы жмем на общие и давайте по каждой вкладке пройдем, как у меня настроено. Стримингом я уже занимаюсь больше двух лет. А, разные сложности практически... Весь ОБС мы используем на, ну, наверное, процентов на 80, потому что остальные 20, в принципе, нам не интересны и в практике вы ими не пользуетесь. Поэтому мы будем рассматривать не полностью весь ОБС, чтобы захламлять вам лишней информацией голову. Мы будем только показывать вам только то, что действительно вам нужно в практике, что вам пригодится, те инструменты, те механики и так далее. Безусловно, какие-то общие вещи мы расскажем. Там уже выбор, пользоваться или не пользоваться. Итак, поехали. Общие. У нас идет общий русский язык. Вы ставите, какой вам удобно. Дальше тема. Там черная тема и так далее. Это все на ваше усмотрение. Как, что вам больше нравится. Я по дефолту раньше пользовался черным. но вот как-то вот но дефолт мне нравится больше. Вывод. Здесь самое важное из всех галочек, в принципе, ну, все понятно, что здесь написано, правда? Показывать окно подтверждения при запуске трансляции, показывать окно подтверждения при остановке трансляции. Все это достаточно понятно. Автоматическое включать запись во время трансляции. Вот важно поставить автоматическую запись во время трансляции. Потому что, когда у вас сложная сцена, сложная трансляция идет, вы вот во всех мелочах, там в источниках можно запутаться, да, там много очень источников всяких и так далее, но вы можете пропустить, забыть, ну, за, нажать на кнопку записи, если у вас не стоит эта галочка. Поэтому поставьте эту галочку. Проще удалить файл с компьютера, чем потом сетовать, что вот не записалось. А скачивать с YouTube, там, или с Facebook, или с ВКонтакте, или где вы стримите, как правило, кажется, будет уже не то. Поэтому три галочки ставим и окей. OK. Дальше. «Привязка к расположению источника». Источник — это тот элемент интерактивный, который вы ставите на сцену. Что такое «Привязка»? Внизу, ниже, в принципе, пойдет пояснение сразу, что это за «Привязка». «Привязка к краю экрана», «Привязка к другим источникам по отношению к другим источникам» и «Привязка к центру по горизонтали-вертикали». и Как это выглядит? По умолчанию у вас, по-моему, стоит 10, но вы можете настроить. Смотрите. Сейчас мы уберем. Вот видите, я двигаю, и оно как бы вот оно застопорилось, она прилипло, вот к центру раз и при, прилипла, раз и вот здесь вот к, к левому, то есть к правому борту прилипла, раз здесь к верху прилипла. То есть вот это и есть чувствительность. Пока здесь нету разлиней ну линий, знаете, когда настраиваете. Линии а, отображаются вот в фотошопе, вот эти вот вещи. Здесь такого пока нет, здесь вот есть эта привязка. Поэтому под себя, вот давайте мы сейчас увеличим, по-моему, максимум это сотня, но мы поставим, например, там 30. И сразу вот даже по центру, особенно когда вы проверяете, чувствуется, как это прилипает намного жестче. Поэтому вот она и есть, эта привязка. Мы поставим 15. И дальше двигаемся. Проекторы вам не нужны. Системный трей вам не нужен. Предосмотр вам не нужен. Режим студии вам нужен. Мы пользуемся режимом студии. Что такое режим студии? Это вот он, режим студии. Это два окна. Предпросмотр и программа. То есть то, что у вас в эфире. Этой функцией часто очень пользуемся. Она у нас выручает. Она нас перестраховывает. Поэтому она полезная. А, давайте дальше. А, режим студии. Все. Показывать отметки предпосмотра программ. Окей, Остальное нам не нужно. Мультиобзор вам тоже не нужен. Вы им пользоваться не будете. Это для более продвинутых э, стримеров, которые стримят. У них очень много камер и так далее. А, я не помню, что я... Ни разу я не пользовался вообще в принципе мультиобзор. Я тестировал, что это такое. Это когда у вас отдельное окно открывается, и там все у вас сцены. И вы просто переключаете. Вам это не нужно. На практике это в ваших рамках, и вашей нагруженности Это вам не понадобится. Дальше давайте вещание. Вот вещание. Что у нас есть? У нас вкладка вещание — это то место, где мы настраиваем, куда мы отдаем поток. Куда мы стримим, попросту говоря. Стримим. Я, например, работаю в основном через рестрим. Поэтому я... Просто иду в сервис. Здесь ставлю Restream RTMP. И вот давайте сейчас я подключу аккаунт. Подключаем аккаунт. Здесь я ставлю свою старую почту 2014 года. Так. Пароль. И вот он у меня принимает доступ. Я рекомендую вам именно так и делать, через рестрим работать, если он у вас есть. И все. И рестрим, вот, он раз и подцепил. Здесь эта информация о трансляции я не пользуюсь, я в рестриме это меняю сразу. А вот чат можно вот сюда раз и присобачить, прикрепить. Оп, сейчас, раз, все, чат у нас есть. Здесь будет отображаться чат вашей трансляции. Вот. Итак, минутку. Итак, Чат вы подцепили, рестрим вы подцепили, вот у вас внизу, например, у меня в рестриме одна площадка подключена, вот он отображает, подключена одна площадка, вот группа непосредственно. Чем больше площадок вы подключаете, тем больше здесь отображается. Все очень просто. А, окей. Вещания. Вы настроили эр, э, рестрим. Если вы не пользуетесь рестримом, то у вас вот здесь куча вариантов. YouTube отдельно, Twitch отдельно, но мы говорим про бизнес-направление, про э, вот, э, ну, если вы предприниматель, если вы занимаетесь инфобизнесом, любыми другими услугами, если вы решили постримить, вам Twitch не нужен. Здесь в основном мы видим геймерские истории, но вот Restream RTMP это наша история, Facebook Live это наша история, YouTube это наша история. В настраиваемом, что здесь есть? Здесь есть сервер, сервер и ключ потока. Любой стандарт стриминга, ну по крайней мере, который мы пользуемся в основном, это через RTMP ссылку. В Facebook это уже защищенная ссылка RTMPS новая формация и поэтому если у вас есть ссылка rtmp и дальше и ключ потока который обычно следом идет то вы можете стримить в принципе куда угодно если есть эта система вот вконтакте то же самое предоставляет ключи rtmp и ключ в фейсбуке то же самое youtube то же самое почему я пользуюсь рестримом? потому что там это все объединяется и здесь не нужно я не могу, то есть. То есть я не выбираю там не только на Вк или только на Facebook. Я стримлю сразу на все. Про рестрим мы еще поговорим. Вот. Все, здесь настроили вещание. Отлично. У нас все работает. Площадки подключены. Идем дальше. Вывод. У вас будет сразу простой вывод. Что здесь? Битрейт важный показатель, кодировщик, важный показатель, битрейт аудио классика здесь мы ничего не меняем предустановка кодировщика здесь все в зависимости от вашей системы от вашего железа пользовательские настройки кодировщика не используем запись куда мы записываем это все куда запись стрима идет у нас на компьютер качество записи формат записи давайте сверху вниз битрейт видео один из важных показателей вообще стриминга чем выше битрейт тем лучше качество вашей картинки но чем выше битрейт, тем больше ваш стрим потребляет энергии, о, не энергии а ресурса вашего компьютера. Вот. Поэтому здесь все сугубо индивидуально. Вот с этого места идет индивидуально. Важно тестить битрейт конкретно под вашу машину, ноутбук или компьютер. Что он тянет. Все складывается из нескольких показателей. Процессора, видеокарты и памяти вашей оперативной. И получается, что я не рекомендую вам опускаться ниже ну, 2000 битрейт видео. Это будет не очень картинка, а, но возможно вам и такой хватит. А, 3505. достаточно оптимальный битрейт. У меня вот стоит 3500, мне хватает. Дальше, кодировщик. Это то, чем будет обрабатываться ваш поток. А, программный X264 это процессор. То есть, вот у меня на компьютере стоит видеокарта и процессор с графическим... Забыл это слово. Вот. Смотрите. Программный X264, вы задействуете в этом случае обработку стрима процессор. И он будет у вас перегружаться, нагреваться и прочее. Не рекомендуется. Поэтому я ставлю видеокарту. Чтобы. Вот давайте посчитаем даже, что здесь пишет. Предупреждение. Запись программы котировщика в качестве, с отличным от качества трансляции, потребует дополнительной нагрузки на центральный процессор. вот Если записывать и транслировать одновременно, как бы здесь предупреждение. А если мы поставим видеокарту, здесь все окей. Исчезает это предупреждение, потому что мы задействуем здесь мощность не процессора, который и так нагружается, а мощность видеокарты. Поэтому видеокарта очень важна на вашем компьютере. Желательно от 2 гигабайт, но для бизнеса, в принципе, должно хватать. 2-4 оптимально. Но если вы хотите прям нагружать вашу сцену, делать ее прям супер интерактивной, много графики, много всего-всего, что нужно обрабатывать в моменте, тогда, конечно, ставьте максимально хорошую видеокарту к 11 гигабайтам и так далее. Это отдельный вопрос, как выбирать видеокарту. Но, как правило, для обычных смертных хватает 4-2 гигабайт за глаза. Вот, поэтому у меня 8 стоит, но у меня не задействуются все эти 8. Это сразу скажу. А, путь записи. Окей, выбрали. Дальше. Формат записи. Ставьте MP4. MP4 потом проще с ним работать, если вам нужно обрезать, подрезать и так далее. Переконвертить там не нужно будет ничего. MP4 едят все так вот здесь вот еще мы тоже поставим аппарат на md то есть здесь mp4 а, путь окей опять же таки вы можете выбрать любой попробовать как это move и так далее но я, у меня оптимальный mp4 стоит вот окей здесь разобрались с выводом что у нас в расширенном посмотрите а, вот что очень важно а, здесь кодировщик все тот же стоит у меня AMD на видеокарта а, разрешение 1920 на 1080 это стандарт ничего тут такого нет а я забыл вам сказать про предустановка кодировщика у меня стоит на балансе то есть у меня нагрузка идет средняя я не высокая не ни низкая то есть немедленная ни не ни быстрый баланс чтобы не нагружать сильно систему по а что в расширенных в расширенных у нас есть вот предустановка качества опять баланс а, профиль у меня стоит Uh, так main это середина high это высоко для кодирования да то есть у меня стоит лучшее качество получается уровень профиля это мы стоит автоматически я это даже не знаю что это такое не пользуюсь потому что метод кодирования здесь стоит у меня постоянно битрейт битрейт uh, что такое uh, часто, частота кадров вот здесь, если вы наведете, видите, есть пояснение. Да, то есть у меня стоит постоянный битрейт. Придерживается целевого битрейда. А, то есть вот рекомендуется для стрима. То есть это тоже настройка по умолчанию на самом деле. Вот. У меня стоит 30 битрейт. Это классика жанра при 30 битрейт, и у вас YouTube такое видео автоматом а, конвертирует. Поэтому стоит 30. А, дальше режим при, при, предперехода у меня выключен ни разу не пользовался битрейт стоит а я перепутал битрейт с fps сори 30 fps это вот частота кадров сорян здесь ошибся постоянно битрейт это по про 3500 окей дальше вот что еще очень важно это интервал ключевых кадров здесь у вас когда вы установите программу bs у вас стоять будет 0 чтобы пользоваться через Restream, и чтобы у вас стрим не вылетал, не останавливался, надо поставить здесь двоечку. Интервал ключевых кадров 2. Даже сам Restream вам подскажет, когда вы будете через него запускать, что у вас стоит там не двойка, например. То важно обязательно поставить двоечку. Тогда все будет окей. Все. Здесь я ничем больше не пользуюсь. Здесь расширенная запись. Это понятно. Здесь тоже ничего не трогается по аудио. Тоже ничего не трогается, буфер повтора не пользуется. Все, расширенные мы настроили, и идем в аудио. Аудио здесь все очень просто. Десктоп аудио устройство 2, это то, что у вас на выходе, то есть динамики. Наушники вот у меня стоят, и колонки. Микрофоны, они в Африке микрофоны. Это то, через что вы отдаете звук. У меня вот стоит микрофон один. все, от наушников, через которые я говорю. А как только вы поставите здесь, вот смотрите, видите, микшер, у меня микрофон, через который я говорю. Потом вот здесь микрофон задублированный. Надо будет отключить. И устройство воспроизведения этой колонки. Как только там появится звук, вы сразу поймете, что там есть звук. Все, аудио поставили. Видео. Давайте по видео. Здесь тоже очень просто. Базовое основное разрешение 1920 на 1080 выходное разрешение 1920 на 1080 тоже мы поставим 1000 1920 на 1080 применим чтобы у нас не урезалось а, метр лансоша. Лан здесь мы ничего не меняли он у меня и был а вот fps как раз это вот один из показателей если вы например видели когда-нибудь фильмы очень четкие такие прям рукой хоть прям реальность такая там что рукой дотянуться и о, очень четкие фильмы это 60 fps частота кадров максимально 60 fps мы не ставим никогда 60 fps есть иллюзия что возможно стрим улучшится от этого но нет ставьте всегда 30 не нагружайте систему Потому что YouTube, например, все равно снизит до 30 FPS. А Facebook еще нету даже такой функции, чтобы там показывать через 60 FPS. Он там, дай бог, 1080 недавно появилось разрешение и дать эти 30 FPS. То есть 30 ставьте и все будет у вас окей. Горячие клавиши. Горячие клавиши мы с вами обсудим попозже. Это очень интересная и функциональная штука. Если вы научитесь ими пользоваться, вы сможете оптимально делать интересные стримы с одного монитора. Поэтому мы это оставим на потом. Но суть в том, что вы можете все забить себе на клавиши. Запуск или переход с одной сцены на другую, показ одного элемента, источника или другого на клавишу и так далее. Расширенное. Приоритет процесса высокий. У меня стоит то есть когда у меня стрим идет у меня вся система ориентирована на стрим видео рендер здесь у вас все по умолчанию стоит здесь ничего я не менял абсолютно все стоит по умолчанию. единственное что можно поменять это автоподключение. бывает когда вы стримите и у вас произошел скачок в интернете и у вас отключилась lbs и получается что ОБС, он потом заново переподключается к этому же потоку. Вот. В Facebook, если вы создали через Restream, да, не через, э, через отдельный канал, а через Facebook прям, да, подключили в Restream Facebook, то он создаст вам новую трансляцию. Он не подключится к старой трансляции. Это маленький нюанс. Да, э, мы это будем тоже обсуждать, когда рестрим будем э, смотреть. Вот. В ВКонтакте он подключится к той же, в «Ютубе» он подключится к той же, только в «Фейсбуке» он создаст новую трансляцию. Так вот, переподключение поставьте здесь, я не помню, сколько здесь стоит по умолчанию, но поставьте переподключение через 3 секунды, например, или через 2, или через одну, чем быстрее, тем лучше. И попыток 20, потому что он может пытаться подключиться, а потом обратно не подключиться, И так вот 20 раз. Все бывает, это интернет, что делать? Вот, в принципе, все настройки, которые мы с вами здесь посмотрели. А, опять же таки, важно, что в итоге. А, все здесь в основном по стандарту. Важно тестить это вывод. И, наверное, то есть битрейт, только битрейт. Да. И вот эти вот а, предустановку качества можете потестить. Но в основном тестят на битрейте. А там уже смотрят уже индивидуально. Это по основным настройкам ОБСа. Дальше мы будем переходить уже к сценам и источникам. Ваша задача сделать скрин ваших системных данных, то есть вы, если вы на Винде, я не знаю, как на Макбуге, погуглите, как это сделать, но на Винде как это происходит. Вы заходите в панель управления, здесь вот есть настройка параметров компьютера, и здесь есть система, и вам покажет, что у вас вот, например, 24 гигабайта 64 разрядная система какой у вас процессор и так далее по видеокарте вы можете просто написать в посту какая у вас видеокарта и сколько у вас гигабайт памяти на этой видеокарте и пришлите эти данные в комментарии к этому видео и далее если вы еще не стримили, то потестируйте, какой битрейт простого потока, вот просто надпись и первая сцена, сколько у вас занимает он CPU, вот здесь вот внизу, вот здесь, сколько, какой процент он занимает, вот, и можете уже определяться и также написать, какой битрейт у вас, даже можете не писать, в принципе, для себя, понимаете, что у вас есть битрейт, какой вы можете, в каком диапазоне вы можете работать, вот. Это очень важно, чтобы вы потом ну, могли либо добавлять, либо убавлять в зависимости от нагрузки вашей сцены. Все, до следующей встречи в следующем уроке.